Привет! Сегодня я расскажу про три способа создания тени в фотошопе В том числе один из способов это создание тени с помощью стороннего скрипта О нем я расскажу в конце И также поделюсь ссылкой на него Так, перейдем в Photoshop, Здесь я уже создал новый документ И покажу на примере фигуры круга Цвет заливки, ну давайте оставим синий Создадим нашу фигуру, удерживая shift, чтобы увеличение происходило равномерно Первый способ, самый простой, это использование параметров наложения. Заходим в параметры наложения на слое и выбираем тень. Что мы здесь можем настроить? Во-первых, режим наложения. Сейчас я более подробно о нем рассказывать не буду, но скажу, что вы можете его использовать, например, при дизайне соцсетей, баннеров и так далее. Но в дизайне сайтов это делать я не рекомендую, потому что это у нас не верстается параметр. Здесь мы выбираем Непрозрачность нашей тени. И ее цвет. Тень у нас обычно идет темная. но необычная, всегда. Здесь дается она непрозрачность данного цвета. Угол наклона нашей тени. Смещение. Чем больше этот параметр, тем сильнее тень сдвигается относительно фигуры. Размах и размер. но ну, вот, немножко покрутив эти параметры, вы поймете. Что за, за что отвечает каждый из этих параметров? Ну, давайте создадим такую тень. Уменьшим непрозрачность. я Самая большая такая проблема новичков: они делают такую грубую тень, мощную. Это прям смотрится очень дешево. Делайте тень минималистичную, слегка видную. Тогда вы придадите объем вашей фигуре либо изображению. Это один из способов создания тени. Меня он вполне надо устраивает, потому что можно легко скопировать стиль слоя. Покажу на примере. Например, вы создали вторую фигуру. И можете просто перетащить, удерживая Alt, сюда наш стиль слоя. Ну, Естественно, тень придется немножко подкорректировать ее размер. Давайте все это удалим. Очистим наш стиль слоя и перейдем ко второму способу создания тени. Второй способ имеет чуть более гибкие настройки. С помощью него можно показать положение нашей фигуры относительно фона. Так, вот мы создали нашу эллипс Снизу сдаем новый слой и выбираем инструмент кисть. Горячая клавиша B на клавиатуре. Сдаем ее цвет. Лучше сделать это чуть темнее, чем наш объект, для которого будем создавать тень, и просто щелкаем на свободном пространстве. Теперь нажимаем Ctrl-T, мы немножко ее трансформируем, сплющиваем, скажем так, и также можно убрать непрозрачность. Если вам кажется, что тень недостаточно размылена, можно перейти в фильтр и выбрать размытие по гауссу. Здесь задать необходимый радиус. Okay. Как мы видим, можно задать положение нашего объекта. Например, если вы хотите показать, что свет падает слева, то, естественно, смещаете тень справа. И если тень справа, то аналогичным образом смещаете вашу тень. В любой момент можете увеличить, либо уменьшить нашу тень. С помощью нее вы можете придать объема нашей фигуре. То же самое делается, если у вас не круг, а прямоугольник. С этим, думаю, понятно. И теперь третий способ – это создание тени с помощью стороннего скрипта. Скрипт называется Shadow. Ссылку на него я приложу в описании. Вы можете бесплатно его скачать, вот здесь по ссылке. И установить на ваш компьютер. Здесь показан путь, по которому устанавливается скрипт. Например, у меня 64-64-питная Windows. мы ну, устанавливаю его в путь программ, файл Сейчас покажу на примере. Вот мы загрузили наш скрипт. Распаковали его. И файл eyeshadows.jsx вы... Размещаете по указанному пути в зависимости от разрядности вашей Windows. В моем случае это Program файл Adobe, Adobe Photoshop, Preset и Scripts. Вот сюда я его размещаю. Затем перезапускаете Photoshop и запускаете наш скрипт. Давайте я покажу, как это делается. Появится он у вас здесь, файл, сценарий и скрипт Eyeshadow. Я задал ему горячую клавишу, Ctrl квадратная скобка в правую сторону, либо твердый знак на клавиатуре. Задать горячую клавишу можно редактирование, клавиатурные сокращения и вот здесь вот файл, то есть это вот первая вкладка, найти сценарий и задать необходимую комбинацию горячей клавиши. Абсолютно ничего сложного. Затем нажимаете Ctrl и горячую клавишу, которую задали. Скрипт автоматически создает снизу, дублирует этот слой и размывает его по Гауссу. Здесь вы можете задать смещение, размер и интенсивность размытия. Ну, практически как и в режиме наложения, но при создании картинки, вернее, при использовании изображения, а не фигуры, смотрится довольно интересно. Сейчас я это покажу. Вот такая получается минималистичная у нас И давайте разберем на примере графики. Откроем картинку. Я выберу любую. Ну, например, например пусть будет эта вот девушка с, с серфингом. Так, перетащим ее на наше изображение, не на наш макет. Преобразую сразу смарт-объект, чтобы не терялось качество при масштабировании. Я постоянно это повторяю, повторяю и буду повторять, как молитву, чтобы вы не забывали использовать смарт-объекты. Так, и теперь нажимаем горячий клавиш, который я задал в настройках. Ctrl, четвертый знак. Задаем параметры. Вот, вот этот вот мне не, не очень устраивает. Было бы хорошо, если они сделали уже заранее спланированный сценарий, который можно просто выбрать и создать определенную тень, Они а постоянно крутить эти настройки. Скрипт дублирует данную картинку, как видите, в слоях, и размывает ее. Получается такой интересный эффект, как на iOS 10. Можно использовать данный эффект, например, в вебе, в разработке сайтов. Смотрится вполне интересно. Гораздо прикольнее, чем если вы просто вставляли картинку голую. Голую, говорю. Ну, без эффекта, в смысле. А не в смысле голую. Вот. Как мы видим, если мы скроем верхний слой, здесь у нас остается заблюренная картинка. Можно, конечно, сделать это ручками. Просто дублировать слой, перейти в размытие по и задать интенсивность. Но с помощью автоматизации сделать это можно гораздо быстрее. Если вам кажется, что размытие недостаточно сильное, вы можете всегда его отредактировать. Жмем вот на размытие по дважды и задаете новый радиус, который вам нужен. Окей. Вот такие вот эффекты я сегодня Поведал вам. Если видео было вам интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Также в комментариях будет ссылка на наш телеграм-канал. В нем я делюсь полезными материалами по дизайну и фрилансу, которые мне как-то пригодились. И также подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. Завтра будет прямая трансляция и розыгрыш книги «Сожги свое портфолио». На этом все. Всем спасибо. Пока.